Ху. Ху. Я хочу мышку или птичку схавать. Я хотел бы схавать еще и инглиш. Эссек. Экспресс. Супер. Современный. Эффективный. Курс. English. Хочу все знать Дорогие друзья перед вами видите предложение я никогда нигде ничего и никому не расскажу об этом предложение достаточно сложное потому что в нем Пять отрицаний. Посмотрите. Никогда. Раз. Нигде. Два. Ничего. Три. Никому. Четыре. И не расскажу. Пять. Мы видим, что это предложение в будущем времени. Я никогда, нигде, ничего никому не расскажу об этом. Приложение в будущем времени. Есть два варианта ответа на него первый вот здесь и второй вот здесь Любым, любыми можно из них пользоваться и оба правильные Итак, я хотел бы сказать про одну штуку вот I will это сокращенно I'll will это элемент который формирует будущее время в отличие от частиц do, does, did will — это сильнейший элемент формирования будущего времени, потому что в отличие от частиц do, does в настоящем времени и did в прошедшем времени, он участвует везде, он активный, он нигде не проспит, этот элемент will. Он формирует вопросительное предложение, если стоит в начале предложения, он утверждать может, он стоит после места менее обычного, и он вместе с частицей not может отрицать. Это что касается элемента will. Я как бы напомню. А теперь конкретно будем говорить. Я никогда, нигде, ничего и никому не расскажу об этом. Первая форма ответа. Вы видите, значит, will или I will never. Never переводится как никогда не never это перевод никогда не что получается I will never will формирует будущее время, не обращайте внимания я никогда не tell, расскажу anywhere нигде anything ничего anything, ничего And и e. anybody никому никому about об и e, it этом it этому Итак, вы один раз отрицнули никогда не never никогда не я никогда не расскажу tell а дальше, если слова будут с any, все, можете все отрицать. Хоть сколько отрицайте, лишь бы any было. Anybody, вот в данном случае. Anything или anywhere. вот отрицайте, пожалуйста, сколько хотите. А вот это самое главное отрицание. I'll never. Я никогда не расскажу. А остальное все. Лишь бы было э, any. Это один вариант от, ответа. Я никогда, нигде, ничего, никому не расскажу об этом. Второй. Второй. Просто можно использовать вот этот э, will элемент вместе с отрицанием not. Вот смотрите. I will not tell. Я не расскажу. Или я не буду рассказывать. Не имеет значения. Я не расскажу. Я не буду рассказывать. Дальше. Ever. Ever. Когда-либо. Я не буду рассказывать когда-либо. I will not tell. Я не буду рассказывать. Или я не расскажу. Ever. Когда-либо. А дальше пошло. Anywhere. Нигде. Anything anything ничего, and и anyone anyone можно anyone, а можно anybody не имеет значения. Это означает anyone или anybody никому никому about о об этом it. Итак, I will not tell я не расскажу ever, когда-либо, в нигде, сын, ничего, and, и, anyone, или anybody, никому, about it, об этом. Ничего сложного нет? Надо помнить, вы один раз отрицнулись с элементом will, will not tell? Я не расскажу, я не буду рассказывать. А дальше... Не забывайте только ставить any, any, anywhere, anything, and anyone about it. Итак, кратко обобщим. Можно в двух формах делать отрицание. Но чтобы было только одно, первый случай. Это вот здесь. I'll never tell. Never – это никогда не... Я не расскажу, I'll never. Я никогда не tell. Расскажу. А дальше пошло все с Amy. Anywhere, any sin and anybody. Это один случай. И второй случай, используя частицу, элемент will вместе с отрицанием. Один раз отрицнули. I will not tell. Я не расскажу или я не буду рассказывать. А дальше все идет anyway, any sin. And anyone about it. Ну, здесь ever. Это когда-либо. Я не буду рассказывать ever. Когда-либо. Вот это можно запомнить. Можно запомнить. Дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Вы были на канале The English. И с вами был Пит Горбатюк. Подписывайтесь на мой канал. Кликайте. Делайте комментарии. Всего вам доброго. So long. Пока.